Давайте перейдем к теме сегодняшней. Это у нас пресс-керамика из выжигаемого полимера. Достаточно популярная тема. Многие интересуются как раз вот для перехода. Молодцы, я прям вот всегда радуюсь, когда люди приходят и интересуются, потому что... Это открывает новые возможности в 3D-печати. Чем больше людей уходит в 3D-печать, тем мы сильнее становимся, тем больше опыта, тем мы э, сплоченнее друг с другом делимся. Э -э с собственными достижениями или какими-то вопросами стараемся всегда помогать. Это круто, потому что 3D-печать, она должна развиваться, это, и если честно, за ней уже будущее, я уже не раз это говорил. Давайте тихонечку э перейдем. Э -э система Раньше, давайте предысторию небольшую скажу, раньше каткам считался фрезер. Фрезер, сканер, компьютер, фрезер. Сейчас 3D принтеры уже уверенно закрепились на рынке, уверенно закрепились в лабораториях, клиниках в плане направления стоматологии. И поэтому я теперь э, смело могу сказать, что CATCAD э, это и э, сканер, компьютер и принтер. Вот для тех, кто не знает, как расшифровывается CAT, это система автоматизированного проектирования. То есть это все, что вы делаете в компьютере: экзакады, шейпы хайпердент. Э, э, то есть все, что работает в компьютере. То рассчитывается. Вот. КАМ это система автоматизированного производства. То есть это то, что уже из цифры выводит физику. То есть выпилить коронку которую или напечатать временную коронку. Это вот относится к, КАМ, к машинам. То есть, как я и сказал, теперь это 3D печать и фрезеровка. Далее. У нас уходят, Мы поговорим о преимуществах, э, преимуществах по фрезеру и преимуществах по принтеру. Почему? Стоит ли брать принтер, когда у вас уже стоит фрезер? И э, почему э, задаются люди этим вопросом вообще в использовании? Ну, первое, давайте я на сравнению расскажу с фрезером, чем отличается принтер от фрезера и что можно делать, а что нельзя, и какая направленность лучше будет, какая сфера. Первое, это что, как вы видите, низкая стоимость прототипа. На самом деле, мы это дальше разберем на примере, но э, полимеры все-таки подешевле выходят, потому что продается по килограммам, а уходит только то количество, которое необходимо, которое задано на программную поддержку и материалов. Вот, и если там даже и картридж стоит там, ну, допустим, 30 тысяч рублей, да, то если мы посчитаем, раскидаем на количество единиц, то это получается вполне не такие уж и большие деньги, как казалось бы, вот. Второе, экономия материала. Если мы э, обратим внимание, те, у кого есть фрезеры, тот уже знает, что нужно определенное пространство для того, чтобы фреза добралась до э, вашу, вашей модельки. То есть, если мы посмотрим здесь на картинку, где экономия материала написана, то слева у нас как раз тот случай, где из Cobalt Chrome выпил, выпиливался полная анатомия. И здесь, видите, по бокам э, есть пространство. Это сделано специально для того, чтобы фрезер мог добраться э, фрезой до какого-то места. То есть, э, чем шире это расстояние, тем э, лучше выпиливается модель. Но э, вы же тратите материал, то есть, по сути, вы покупаете блок и а используете половину если вы используете 3D-печать, то, как я и сказал, у вас тратится только то количество материала, которое а, необходимо для создания этой коронки или бюгельного протеза, ну, каркаса для бюгельного протеза. Вот. Далее, производительность. Если мы возьмем фрезер, а, да, и запустим на ней фрезеровку 100 единиц, ну, 100 не влезет, 30 давайте в блок, временных коронок то он будет ну, часов ну, я думаю часов 5-6 зависимости от стратегии фрезерования фрезера да там до 10 часов может доходить может больше даже вот и если мы возьмем и посчитаем сколько бы за это время выпилил циркона станок то нам бы было бы понятно что на цирконе мы больше заработаем естественно это более дорогая работа чем временная коронка вот на 3d принтере можно за 10 часов напечатать ну примерно 100 коронок под пресс то есть ну, там девять с половиной десять половиной часов в среднем в зависимости естественно от формы от размера коронок. но послушать только 10 100 единиц э, коронок из выжигаемого полимера под пресс. Это же ну, офигенно. И у вас 10 часов, вы в ночь поставили, сюда пришли и сразу же все это прессуете. При этом фрезер у вас свободен, и вы э, фрезеруете циркон, который тоже приносит деньги. Вот. Когда мы дойдем до стоимости материала, вы еще больше убедитесь, том, что э, печать из выжигайки намного круче. Особенно учитывая то, что вы тратите меньше времени на моделировку, потому что у вас есть программа, которая вам подсказывает, как что делать. Потому что все-таки вручную, что не говори, вручную э, накидывать такое количество все-таки дольше будет. Сколько бы со мной не спорили, ребята. Далее, точность. Э, по сравнению с фрезеровкой э, точность у 3D-печати ниже, потому что фрезеровка делается уже из монолитного э, блока, который не меняет форму после э, фрезеровки, да, ну я имею ввиду э, постобработка, полировка, вот это все, он выпилил форму, которая нужна, вот она остается всегда, вот. а в силу того, что 3D печать используется в основном полимеры жидкие, используется свет э, для печати э, и нужна постобработка в специальной камере, где тоже происходит засветка то моделька немножко деформируется. Если два года назад я сказал, что точность тут такая, она притянута за уши и подходит только для хирургических шаблонов и кап каких-нибудь там, да, то сейчас я после поездки в Норвегию, я уверен, что точность поднялась у форм третьего, она поднялась очень хорошо, прям, ну, по сравнению с форм вторым, там небо и земля по позиционированию и по структуре, то есть форм 3 это вообще другой принтер. Вы можете на ютубе посмотреть ролик, где я сравнивал форм 3 и форм 2, и вы узнаете оттуда, то, что это вообще совершенно разные принтеры. Вот. И точность в общем у нас доходит до того, как я сказал, что можно уходить потихонечку от гипса. То есть гипс будет точнее, но уже можно делать достаточно большие работы с помощью напечатанных моделей далее качество к чему я э, отнес качество к тому что э, фрезеры если мы пили модели во-первых это дорого модель пилить потому что там блок высокий не всегда влезет модель в этот блок особенно если там цифровые э, аналоги используются э, и не всегда пропиливает фрезер в зависимости конечно какой у вас станок. вот еще такая штука, что, как я и сказал, что нужно большое расстояние вокруг модели, чтобы фреза могла добраться до модели до самых э, низких частей, то есть где есть поднутрение. И я сто процентов скажу, что не все станки, большинство станков не смогут выпилить э, экватору зуба, если э, модель стоит посередине блока. То есть вот блок, у нас модель вот посередине стоит. Даже сколько места бы вы не делали либо фреза сломается, либо э, стратегия фрезерования пропустит это место, чтобы не поломалась фреза и э, обойдет, и у вас будет не красивый да, бутон, как любят говорить э, техники для примера, э, а у вас будут просто прямые стенки, то есть там, где экватор у вас доходит, все, дальше у вас будет ниже, ну, может быть, что-то там процарапает фрезер, в зависимости от стратегии машины вашей. Э, то по сравнению с 3D печатью у вас модель выходит именно вся целиком, то есть все фиссуры, все модель будет ограничена только толщиной а, э, пятна лазера, оно будет 85 микрон, то есть меньше 85 микрон э, не пропечатается, скорее всего заплывет, вот, э, поэтому сейчас средняя в стоматологии 100 микрон всегда используется формтрейтинг 85 то есть это ну, тоже плюс направление вот и доступность доступность в плане того что это не самый высокий э, ценовой э, критерий в плане э, рынка сейчас понимаю то что в кризис конечно же вообще о ценах практически никто не разговаривает вот но все-таки я уточню что есть принтер намного дороже а как оказалось качество у них одинаковое. Вот. И что самое главное в формлапсе, почему я его полюбил еще два года назад, работая в лаборатории, я его полюбил за простоту использования. То есть у него приложение просто по щелчку расставляет поддержку и крайне редко, наверное, один на миллион я встречал, что там она стала как-то неправильно. Я отправлял и мне подсказывал, показывал, где нужно поставить поддержку, если вдруг ее не хватает, прям отмечал раз. То есть там, там вот многие думают, я куплю, сейчас принтер подешевле, начну с него, и э, потом, уже, если что, там буду развиваться лучше, побольше, лучше и так далее. На самом деле, немножко ошибочное мнение. Если э, есть возможность, или вы не хотите тратить время на возню, то. Э, Именно компания Formlabs, я пока другой такой не знаю, хоть есть принтеры покруче, поинтереснее в плане, в плане сборки внутренности, да. но вот вы круче адаптации, что вы поставили принтер, нажали кнопку, у вас все напечаталось, вы не заморачиваетесь ни с чем, просто поставили, поменяли картридж, поставили в новую ваночку и все. Такого принтера я сейчас не знаю пока. Вот, поэтому доступность, она немаловажна. Доступность не только в плане цены, но и доступность в плане софта, в плане техподдержки, опять же, мою, на моей роли. Техподдержки инженерии, то, что все сертифицированные ребята на свои Google 3D работают. И они уже знают, что вам и как лучше сделать, а если появляются какие-то вопросы, всегда забирают. Uh, Просит принтер вам прислать, разбираются в нем, и дают настолько аккуратно собранными чистыми, что как будто с сканвейер. Это просто личное мое мнение, маленькая отсылочка. Давайте вернемся. Дальше у нас идет 3 d печати каткам технология, что я говорил. Просто прошу всех запомнить, что это не только фрезер, но и 3D-принтер уже тоже у нас относится к каткам. Давайте разберем материал, из которого мы будем сегодня разбирать работы и как лучше из него прессовать каста был вакс резин наполнен на 20 воска то есть воск содержащий полимер воск содержащий полимер они имеют усадку после печати поэтому некоторые рекомендации я дам чуть попозже вот собственно красивый точный материал печатается на 50 25 микронах ну, естественно, все, что в Литии используется, это каркас, коронки, бюгели, кто захочется колечко там напечатать, собственно, тоже можно смело делать, и все у вас получится в этом плане. В... Просто скачали стрелку с интернет, закинули, поставили на печать Вот. Далее. Давайте разберем по цене привязанную к доллару, потому что сейчас курс скочит, и решили ориентировочно дать более конкретную информацию и по времени печати а, обобщил протезы для съемной постоянной фиксации то есть это коронки это мосты это цельноанатомические никак не могу отвыкнуть от слова цельнолитые потому что время через литье это все делали тут полная анатомия, полная анатомия всегда. Вот, а, это отсылочка, прошу прощения. Кастабл ВАК срезан на 50 микронах, печатает 100 коронок 10 э, часов э, и 7 бюгелей, ну это до, до 7 бюгелей. Но я вот лично вчера, э, давайте короночку немножко отойдем. Вчера размещал коронки для проверки тоже. У меня за 10 э, коронок э, на наклык э, достаточно э, 23 зуб был Достаточно толстый был, сильное препарирование было, и у меня ушло с половиной часов на на 100 единиц. Здесь в зависимости, конечно же, от формы, от конструкции, мост, не мост, то есть как вы расположили коронку во время печати, на какой высоте вы печатаете, потому что кастабл вакс доступен и на 25 микронах. На 25 микронах он будет печатать еще точнее, то есть форма передастся намного лучше. Вот, Но 50 микронов, как показывает практика, вполне хватает. То есть, если у вас есть время, то я бы ставил на 25 микронах. Если вам нужно побыстрее, то ставьте на 50 микронах, и за 10 часов у вас 100 единиц напечатается. Или 7 бюгельных протезов за одну печать за 7,5 часов. Стоимость, как видите, 25 центов-доллара доходит за единицу. Но это, это должна быть жирная такая единица, большая. Это, если коронки мы рассматриваем. Бюгель 3-5 долларов за пример себестоимость сейчас uh, буду нахваливать тимура гамзаева очень uh, сильный техник работает серьезно под микроскопом всегда аккуратно мне довольны работами лаборатория арал концепт и доктор uh, софия фринат значит uh, Молодцы ребята, тандем офигенный, работают качественно. Просто каждый раз, когда они мне присылают свои кейсы, я в восторге от них. Вот. Может быть, на прошлом вебинаре видели этот кейс, но здесь есть дополнение. Здесь уже как это у пациента стоит. То есть это немножко вперед забегаю. На данный момент видите посадка после печати, после промывки. Вот после пресса, что у нас получилось. Очень красивая работа, мне очень она нравится. И рельеф хороший, прилегание. Молодцы, ребята. И а, вот как это у пациента. То есть вполне, вполне очень неплохая работа. Молодцы. А, далее посчитаем, сколько это стоило. Материал использовались сам поделился тем то что 7 миллилитров ушло на печать то есть по сути если на данный курс мы возьмем по стоимости картриджа по стоимости 1 миллилитра я высчитал что у нас выходит 224 рубля на такую работу по полимеру то есть ну, очередной раз я показывает статистика что это выгоднее намного чем фрезеровка в плане того, что может быть воск там где-то и будет дешевле самый какой-нибудь дешевый блок, который трескается, который ломается, который ты плюешься от использования, который криво льется потом. И в итоге у тебя фрезер все это время стоял, пилил воск, когда мог пилить циркон. Далее такая матрешка, назовем ее так. Мосты из циркона и сверху делалась прессованная керамика а, вот это фронт поставленный у нас далее вот как раз то что я говорил на цирконино-мосты делать пресс и анатомия вполне неплохо передается это по 50 микрон а, судя по высоте слоя прилегания очень хорошие молодцы ребят э, тоже стараются и вовремя все делают э, я вам тоже подскажу как это вот, достичь именно таких результатов в плане э, правильности подгонки настройки э, пост пост отверждения пост это низ от этой челюсти от этой работы а, значит материал использовалось 9 миллилитров по стоимости 288 рублей приблизительно то есть это на данный курс который вот на данную на данную стоимостью картриджа было посчитано далее поговорим о постобработке постобработка это одна из важнейших э, деталей то есть э, по сути э, мы должны правильно промыть спирт и правильно засветить у каждого материала в есть настройки на сайте под э, св свою э, станцию постобработки. В нее входит слева, как видите, это Formwash, это промывочная станция. Э, справа это cure это станция засветки. Э, за вас уже подогнаны все настройки, вам не нужно методом тыка искать, сколько мне поставить на какую температуру засветку или в каком спирте, сколько мне промывать по времени. Uh, все написано, все подогнано, вы купили, поставили, выбрали нужные настройки, запустили, пожалуйста. Дальше все продолжилось. Далее. Uh, у нас получается, uh, разбор идет сейчас в uh, форм Ну, Но на самом деле очень крутая штука, особенно когда uh, увеличивается объем и нужно время свое экономить. Потому что форм uh, это достаточно... Большая станция, которая вмещает в себя 8,6 литров спирта. Кажется, его много, как у кошмара. Но на самом деле можно промыть 70 моделей, но на самом деле я промываю больше, намного. У меня моделей 100, наверное, уходит промывок, вот а В среднем моется 15 минут, но это много для выжигайки. Для выжигаемого нужно, я думаю, минут 5, не больше. В зависимости от того, сколько полимера осталось и как промывается. Это именно я про формбош говорю, как ручную а, обрабатываю. Сейчас тоже эту упомяну в спирте. Вот. А, у формлапса идут два контейнера в комплекте с инструментами. А, и в, в эти контейнеры наливается а, спирт, и вы вручную промываете модельки. Uh, и представляете, минут 10 стоять вот так вот трясти или бросить, она там лежит, потом подходишь, опять потрясешь, не дай бог, забудешь ее там, ее все поведет, если на сутки там на ночь уйдешь, забудешь ее там. То есть <coughs> в, большой, в большом потоке работ, что зачастую в лабораториях происходит, форм она освобождает руки чем? То, что uh, помимо того, что это большое количество спирта которое всегда стоит в одном месте вы можете а, либо доливать просто его и использовать огромное количество промывок в ней есть очень крутая функция это внизу стоит кулер который гоняет спирт право-лево, то есть модель промывается это замещает вашу э, э, руч, ручную промывку вашу и при этом у него автоматический э, автоматический подъем есть то есть после промывки Станция поднимается с подставкой для платформы. Обратите внимание, что с спринтеры э, сняли платформу, как я вначале показывал, опустили э, в промывочную станцию платформу, нажали кнопку промываться, она опустилась и начала промываться. После того, как закончила промывку, она поднимается и э, сушит модель э, наверху. А, также есть э, такая, как у фритюрница э, сетка, подставка. И вы можете просто модели сламывать туда, от, от, от платформы отковыривать, бросать э, в эту сетку, также промывать также он сетка эту поднимет вверх и будет сушить модели. То есть вы не забудете оставить спирт в модели, она у вас не деформируется после этого, и вы не тратите время на то, что вы стоите и промываете это вручную. И по моей практике механическая промывка она намного лучше отмывает, нежели чем вручную ты стоишь, барахтываешь на модельке. Далее. Э, далее перейдем э, к ручной промывке. То есть вручную вы промыли, э, обязательно просушите, чтобы спирт выветрился. Э, желательно в темном месте, чтобы ультрафиолет не действовал на коронку, особенно если это тонкий винир. Вот, э, дальше у нас... Э, в наборе с идут инструменты и, мест, и специальное место хранения. По, по бокам открывается э, контейнер, в котором вы вставляете инструменты. Пинцет, кусачки, скребок. Э, второй скребок, специально созданный для подковырки с платформы. Гидрометр – это плотность спирта изменяется И сифонный насос – это чтобы просто взять и слить спирт, если вдруг уже он... Э, уже, так сказать, загрязнился полимером, потому что полимер до конца не растворяется. Далее. Засветка. Очень много вопросов по засветке. Я рекомендую использовать профессиональные, потому что они подогнаны друг под друга, то есть... Я сравниваю это как с цирконом. Сырой циркон напечатали о, не печатали, на, на печати еще долго. Подпечатать, но долго еще. Выпили циркон, сырой, что для синтаризации в печку стоят специально. Также и здесь специальный бокс для засветки. Многие покупают сторонние боксы. Они, может быть, еще где-то и пройдут, да, но ну, нужно будет экспериментировать, если не хотите голову ломать, вот есть, все за вас придумали. А, если ногтевые лампы, против которых я ожесточенно борюсь с, <с, с многими известными людьми, они не для всех работ подходят, я категорически не рекомендую их использовать для постобработки моделей, которые под посадку корона, для э, временных коронок и для... Э, в общем, для всех работ, э, кроме как, может быть, макап цифровые. Вот. Э, потому что всегда неравномерный засвет и нету прогрева. Э, то есть э, прогрев стабилизирует модельку. То есть если вы хотите получить более точный результат, неважно, что, что вы печатаете, именно в каком направлении, э, лучше использовать нагрев. Прям на модель посадили, с нагревом использовали. Но это все зависит от полимера, который вы используете. Кастовый нагревать не стоит. Любой выжигаемый нагревать не стоит. Вот. Длина волны 405 нанометров. Чем сильнее длина волны, тем быстрее проникновение в полимер и быстрее он схватывается вот поэтому а, в силу того что все полимеры которые мы печатаем на форм третьем 405 на метров они а, у нас а, дозасвечиваются до лучше естественно на 405 на метров ну можно и меньше можно и больше но просто будет варьироваться засветка чтобы до окончательного пика так сказать стабилизации полимера вот здесь же ровные 405 на метров светодиодные э, ультрафиолет, вот, и при этом нагрев и при этом оборот один минут проходит. Как расположены э, светодиоды, то есть это не просто по бокам и сверху и зеркальная поверхность, здесь платформа, которая крутится, снизу светодиоды сверху, по бокам и глянцевая поверхность специально. То есть э, все то, что нужно для хорошего засвета. При этом есть э, простое меню использования. Одна кнопочная. Выбрали температуру, выбрали время, нажали «Старт». Пожалуйста, пошла засветка. Все интуитивно просто. Не надо ломать голову ни над чем. Вот. Это что касается э, постобработки. Uh, давайте дальше перейдем. Кастабл вакс официально uh, рекомендовано не засвечивать, потому что может поменять uh, форму, измениться. То есть, ну, на самом деле, это для большинства выжигаемых полимеров uh, настройки, что лучше их не, за, не дозасвечивать, uh, но некоторые, особенно мягкие полимеры, жесткие, без наполнения воска, они все-таки требуют до засветки, иначе после пресса они деформируются, после упаковки. При нагреве упаковки они могут деформироваться, если они не встали в жесткие каркасы, они мягкие. Но это все зависит, конечно, от настроек принтера и так далее. Я немножко ухожу от темы. вот. Но здесь с наполнением воска он имеет некую усадку. Поэтому его рекомендуют не дозасвечивать. Ну, на самом деле есть нюансы. Если у вас какой-то там, допустим, винир, да, тоненький, там чуть ли не до рефрактора, там, то, что там 100 микрон толщина у него, то, естественно, светить не надо. Его лучше вообще сразу же в пресс после печати промыть и сразу же просушить и сразу же в пресс. Вот. А... И если вы будете светить, естественно, его всего сведет, потому что он есть прозрачный, и любая даже банальная светодиодная лампочка в лаборатории может его повести. Если у вас жирный мост, толстый такой, вот прям мощный, то его лучше одеть на модель и поставить в камеру до засветки. И посветить минут пять. Ну, Тимур до 15 светит, я думаю, все-таки это немножко много, 5-10 минут не больше. Вот, там все зависит от того... Как, э, из чего сделан, какая модель, какая точка и, соответственно, какая лампа у вас, какая ситуация э, по, по прессу, по литью, то есть какая там у вас печка муфельная стоит. То есть это все вот эти вот нюансы нужно учитывать. Вот. А, значит, давайте дальше подойдем. У нас, а, значит, потихонечку... А, Переходим мы к настройкам, как что засвечивать, о, как что нагревать, чтобы э, произошел успешный пресс и, или литье. Ну, вообще, мне кажется, это больше ювелиров поставили, и в Европе э, занимается именно такой, таким временем расположение. Э, у нас, естественно, никто не будет так долго ждать, это нужно сразу же запустить и э, в пресс. Значит... Э, я думаю, это подойдет больше для Европы. Артем дополнит, как правильно э, использовать температуру, как правильно располагать э, под пресс. Ну, в общем, все эти нюансы больше будут затрагивать Артем. Я сюда влазить не буду, э, комментарии расскажу. Только то, что мне кажется, это слишком долго. Э, методы сохранения формы прототипа. Э, значит, смотрите, многие у меня спрашивают, как лучше... Э, сохранить почему у меня коронки не садятся после печати а, стоит ли засвечивать не стоит ли засвечивать почему у меня ведет а, там дугу а, балку или что-то еще в общем есть несколько а, стандартов типов я здесь бы 5 еще добавил это после а, того как напечаталась просушить модель, чтобы спирт из нее выветрился, потому что спирт проникает достаточно глубоко и немножко нужно постоять модельки, чтобы спирт ушел, чтобы э, при паковке про воздействие сторонней температуры не вело каркас. Естественно, правильно промывать, чтобы внутренний остаточный полимер не создавал дополнительный слой цементного зазора, да, то есть он убирал вас цементный зазор, который вы сделали. Выставлять цементный зазор в экзакаде достаточно... Ну, пару печатей для того, чтобы понять, садится у вас коронка или нет. Естественно, смотрите, как вы сделали э, цементный зазор. Если кривая обточка, то, естественно, это нужно убирать под внутренние сильнее. То есть, ну, это все и путь, путь направления выбирать правильный. Потому что если путь направления у вас на одной коронке такой, на другой такой, да, на культе, они все в разные стороны, то, естественно, у вас мост не сядет, у вас путь направления. Не самый лучший будет. Вот, это что-то так, отсылочка к каткам, операторам. А что касается людям, которые дальше идут в пресс работают с этим. Значит, лучше отлить или отпрессовать в течение восьми а, часов с момента печати. Это а, важный пунктик, потому что дальше модель ведет. У меня был случай, когда я напечатал и выфрезировал, а, а, мой товарищ выфрезировал балку а, из выжигайки, а я выключил и напечатал ее. И попросил литейщика это все отлить. летейщик шло 3 дня, это все, и, естественно, выжигайку повело, и мы даже не отливали. Вот. А, толстые детали можно застить 5 минут без нагрева. То есть обязательно пунктик без нагрева. Выжигаемый полимер у нас без нагрева используется, иначе его поведет. И только толстые части. Ну, все понятно, да? Толстые, надежные держатся, никуда не ведет. Это все физика. Хранить в темном месте на модели. Это лучший вариант, если вы не можете пока э, использовать, да, вот э, прямо сейчас, потому что бывает очень часто, когда у нас еще куча разной работы. Вот, э, поэтому э, все-таки лучше одеть на модель, потому что она не даст уйти, э, уйти напечатанному изделию. И хранить вместе там, где нету прямых лучей солнечных или светодиода. Далее, после постобработки, сразу запаковать в огнеупор. То есть, когда вы уже наладили весь свой процесс, когда вы уверены, что цементный зазор у вас правильный, путь ведения правильный, когда вы обработали, посадили на модели, да, может быть, засветили, или считаете, что не нужно, особенно виниры, лучше После просушки, после промывки спирта, да, не забывайте про это, если нет засветки и вы не просаживаете на модель, то а, можно сразу же запаковать в огнеупор. Огнеупор даст каркас, не даст свету попадать в таком количестве на полимер то есть усадка уменьшится и тем самым вы законсервируете кто-то рискует вообще на следующий день приходит присует отливает кто-то нет поэтому а, для себя выбирайте сами что использовать а, что касается полимера и 3d печати я сейчас постарался емко но целенаправленно вам подсказать а, что касается а, прессования керамики я сейчас приглашаю артема а, на презентацию и он уже вам расскажет и дополнит а, может быть что-то а, от себя и своей практике а, как с чем работать в прессе вот пожалуйста всем привет вот меня зовут артем я практикующий техник вот мы с иваном знакомы уже далеко там не первый день вот, проводили совместные мероприятия, курсы, вот, и накопилось много информации именно по 3D-печати по тому, как она себя ведет в непосредственно в лабораториях, для чего это все нужно и так далее. Вот, ну, могу дополнить Ивана. наверное, вот я проехал очень много лабораторий по всей Российской Федерации, то есть это были абсолютно разного уровня, то есть, и на моих глазах это все еще зарождалось. И один из плюсов 3D-печати, то есть даже если не говорить сейчас про порисовку, это вот это многие знают, ребят, наверное, братьев Кравцовых, Нижний Новгород, когда мы с ними общались, я говорю, как у вас работают все эти дела вот, по 3D-печати. Ну, то есть они ответили мне таким образом, то, что 3D-печать помимо ну, там, назначения как бизнес-проекты, там хирургические шаблоны, отдельная тема, то есть это унифицирование, ну, и стандартизация, то есть работа. Даже вот учитывая то, что в лабораториях у них проходит, помимо без металла, очень много ну, именно металлокерамики, то есть изготовление каркасов через 3D-печать. То есть, ну, каждый техник понимает по-своему, да, все допуски на каркасах или, допустим, когда нужно сделать коронки, как нам печатали под курсы, например, под редуцирование, то есть у каждого это, ну, как бы свое имеется представление. То есть программа и т.д. печать, она унифицирует все эти процессы. То есть мы всегда можем быть на стандарт. Так, ну и что непосредственно по самой теме прессования керамики, то есть здесь все просто. Ваня, можно попросить поменять слайды дальше? дальше не совсем понимаю. Помогу сейчас. Я. Помогу? Да. Вот, то есть, э, говорить про материалы, то есть, какие вы будете использовать таблетки, э, это не имеет никакого значения, то есть, все ведут они себя э, как бы плюс-минус, ну, то есть, так как они должны себя вести, как заявляет производитель. Самое главное в 3D-печати один из моментов. Это, конечно же, температура. И когда мы начали сталкиваться с, сначала с разрывом опок, это была первая проблема, то есть, с которой мы столкнулись. Это постоянно рвало опоки из-за расширения термического заготовок, изготовленных при помощи d печати также были проблемы по выжиганию, то есть после того, как были соблюдены, ну как бы с нашей стороны, мы считали, что какие-то все меры предосторожности по температурам, в итоге в заготовках, то есть уже в отпрессованных непосредственно работах мы находили и остатки, то что не выгорело, вот, и как бы искали свои методы, и связывались с производителем. То есть, это, то есть выясняли все эти моменты на разных этапах и пришли к такому то есть, выводу. Первое, с чем мы столкнулись, это, конечно же, с нашим российским, не то чтобы авось, а такой смекалкой. Потому что первый материал, который начали использовать под прессовку, это был материал, который надо использовать под изготовление моделей. Вот. Естественно, при работе с ним, и причем я даже знаю одну лабораторию, которая так и работает, это в Ярославле эта лаборатория находится, она работает на полимере. То есть он, по-моему, даже не выжигаемый, да, Иван? Ну, какой-то выжигаемый, какой-то нет. Ну Вы вот он условно выжигаемый полимер. Условно, да? да, условно выжигаемый полимер, то есть который предназначен под работы именно изготовление модели, они его используют каким-то образом на пресс, и на моих глазах они его то есть спокойно прессовали. То есть это был нонсенс. Почему у них так получается, как бы, ну, ну, такого не должно быть, но тем не менее у них есть, а у нас, а мы не, а у нас не получилось. Например. То есть, видимо, здесь зависит не только от ваших умений, но и от муфельных печень. Вот, ну и так, э, перейдя к теме. То есть, э, помимо заявленных э, производителем программ по выжиганию, то есть у нас были сначала программы, тоже мы выставляли по... 5 часов по поводу выжигания. То есть потом мы все, естественно, от этого ушли. И в сухом остатке у нас появилось что? То есть где-то в среднем температура в муфеле при прогреве опоки то есть составляет от, в зависимости, какими таблетками вы пользуетесь, какого производителя, то есть это пляж -то от 860-850 до где-то в среднем 900 градусов. То есть при, допустим, если загрузка у нас идет в одну опок, то есть может быть достаточно этой температуры. Но, допустим, когда мы проводили курсы, и идет загрузка в один муфель, где-то 4-5 опок по 200 грамм каждой, то есть в каждой находится около, не около, точно могу сказать, то есть было где-то по 4 очень массивные, полноанатомические, то есть коронки. То есть и стандартные уже программы обжигов, они не подойдут, потому что у вас, ваш муфель просто не справится с объемом, который лежит там, он не хватит ему сил, чтобы это все прожечь, чтобы был очень хороший результат. То есть как сделали мы? То есть мы изначально ставили температуру на конечную, на 950 где-то градусов, то есть сильно выше на 50-60 градусов от заявленной нормы. И выжигали на нем где-то около 40 минут, после чего сбрасывали именно в печи. Опять же, делали шаг назад на температуру прессования, то есть она у всех может быть разной. Именно уже только вот с этой температуры шли вперед. То есть при такой тактике, неважно, какая загрузка у вас находится в муфельной печи, то есть какого объема у вас конструкции, вы, какое расположение, то есть при, там, ну, при такой расстановке, то есть результат… Ну, на моей практике могу есть, сказать, что это, в принципе, 10 из 10. Хотя вот сегодня, пока вот я ехал к Ивану, вот мне звонили, как раз проблема не до пресса. Вот ребята только запустили. А оказалось, что у них в процессе разговора выяснили что они апоки просто не дожигали. То есть, когда у вас уже ядро апоки становится цветом, как нагревательный элемент, то есть все, можно забрасывать таблетки, то есть двигаться дальше. Вот. Дальше поехали, что у нас. Да, паковочные массы. Как Иван сказал, что, да, паковочные массы, нужно быть внимательным при смешивании, то есть то, что заявлено производителем. Шаг, шаги по нагреву. Могу сказать, что здесь все довольно-таки демократично. Мы работали на набертермовских печах, нерегулируемых абсолютно, то есть она где-то набирала 40 градусов в минуту. Вот, и э, у нас была упаковочная масса ГИЛВЕС, то есть это шоковая упаковка, то есть мы сразу ставили к вопросу, вот сегодня тоже мне его задавали, с какой температуры стартовать, то есть если у вас э, масса шоковая, то есть можно смело выставлять конечную температуру, даже, даже выше, да, то есть ставить 950 в среднем ставить сразу на эту температуру. Кто-то ставит, мы пробовали ставить с 600 градусов, с 500 и сразу ставили на конечную. Никакой разницы нет. Единственное то, что сразу хочу предупредить, что наверное, поправить немного Ивана в том плане, что если вы, ну, кто, кто работает с паковочными массами, тот как бы знает, что если вы уже размешали паковочную массу, да, то есть все, она должна у вас попасть в муфель. То есть оставлять замешанные опоки на следующий день как бы не рекомендуется, потому что именно в процессе застывания как бы устанавливать то расширение, которое вы задаете в процессе замешивания двух компонентов, то есть жидкости и порошка. То есть если вы оставите всю эту историю на следующий день, то ваше расширение, оно как бы уплывет. И... Как я и сказал, кто-то рискует, оставляет а. на следующий день. То есть, ну я, да, это... Я не рекомендовал оставлять на вот, и почему не нужно стартовать на пресс сразу, естественно, с высоких температур, потому что во время заброса будет перекипание 10 -летия уже непосредственно в опоке, еще до того, как вы поставите в печь для прессовки. То есть, соответственно, выходить на температуру пресса нужно заранее. Дальше. Ну, здесь эта программа прессования, она, думаю, ясна всем. Здесь, наверное, пояснять ничего не надо, то есть это стандартная программа. То есть она нам, наверное, эта диаграмма не нужна даже. Вот. Ну и что касаемо реакционных слоев, то есть никакой разницы, какая это заготовка, то есть восковая или не невосковая, отфрезерованная или неотфрезерованная, по большому счету нет. Кстати, по поводу разрыва опок могу сказать следующее, что... Ну, это наше наблюдение. Не знаю, Иван подтвердит эту информацию. Нет, просто я с практической стороны могу сказать следующее. То, что, да, раньше была такая проблема, то есть мы обливали и какие-то готовые конструкции воском там, то есть мы химичили. Сейчас, я не знаю, производительно как бы нам официально ничего не заявлял, но эта проблема, она самоустранилась. То есть, может быть, были какие-то внесены изменения в материал, я не знаю как. Но, в принципе, разрыва АПОК, даже при довольно-таки таком, но ну, шоковым воздействием да на эти готовые конструкции то есть когда мы ставим сразу на там температура 900 плюс то есть никаких не ни реакционных слоев то есть ничего вот этих проблем как бы никаких их и нет по большому счету но это то же самое это по-моему адванс процент не нужно вот. ну, наверное в принципе все здесь уже наверное, именно конкретно потому что вопросы у всех муфеля разные печки разные расположение тоже разные то есть надо понимать что если у вас муфельная печь стоит далеко от э, печки то здесь нужно температуру прибавить чтобы скомпенсировать потерять тепла Но это же индивидуально в вопросах я не смогу ответить то есть в целом и общем то есть э, если то есть 3d печать она работает именно таким образом что никаких дополнительных э, Каких-то танцев с бубном устраивать не нужно. То есть должно просто замешиваться, то есть пакуется, как обычно. Только вот небольшой как бы, момент с завышением температуры и впоследствии к ее опусканию, к выходу к на температуру, то есть прессование. В этом, наверное, единственный нюанс. Все, наверное, на этом все только уже вопросы. А, анонс. Одного из крутейших вебинаров, которых к нам придет, это я буду вести с спонсулая Виталика. Очень хороший человек, очень умный челюстно-лицевой хирург, имплантолог, каткам-ортопед, по костной пластике, просто суперский врач, ну и ортопед. Будет очень сильный кейс с использованием цифры то есть прям наимощнейший. Далее а, у нас... А, перейдем мы к вопросам, а, вопросы ответы И сейчас я буду их зачитывать, и уже по сути вопроса мы будем решать, кто ответит. На ване снизу на пленке постоянно какие-то полосы. Протер с спиртом исчезли, после печати опять полосы. Это норма или нет? А, смотрите это вопрос, наверное, больше ко мне, значит, если мы говорим про форм третий, то бывает, что остаются полосы от роликов, то есть ролики уходят, и какая-то там на пленке снизу может появляться, то есть вы можете смело просто протереть их, и через какое-то время Иваночка все-таки появляются опять полосы, в силу того, что происходит печать, механические движения, то есть просто нужно после печати, после замены ваночки протирать. Ну или просто посмотрите, протирать. Ничего страшного в этом нет абсолютно. В интернете читал, следующий вопрос, это Аркадий Жданов у нас. В интернете читал, что при дополнительной засветке, постобработка, в скобочках, было, при повышении температуры модель ведет. Поэтому кладут в воду, что скажете. Воду класть не надо, а, а, полимер всегда очень жаден к воде, и любая жидкость а, сильно деформирует. Почему я говорил, что нужно подождать, чтобы спирт вышел из модельки, выветрился, потому что он глубоко принимает, проникает, потому что как раз за счет влаги это все происходит. А, в глицерин засвечивают бывает, но и смысл на, нагревать температуру. Я вам с самого начала сказал, держать на модели, засвечивать и э, засвечивать без поднятия температуры. Вот. Так. Э, на этот вопрос мы ответили. Здравствуйте. Нужно ли полимеризовать каркасы, напечатанные из кастового Vax? Если да, то сколько по времени? Я на это ответил. Э, все в зависимости от конструкции. Время примерно понятно. Э, далее ультрафиолетовую камеру ставят чашки петри с водой в нее модель лучше использовать глицерин чем воду форм Кюр есть режим без нагрева есть конечно да то есть вы просто не выбираете температуру нажимаете старт и он засвечивает георгий арутюнов по поводу разрыва опок немного не понял, но это самая распространенная проблема. В чем же причина? Причина всегда одна – это термическое расширение материала. То есть при, изначально говорю, она была, потому что как бы техники использовали не совсем тот материал под выжигания после того как появился форум каста да то есть эта причина она самоустранилась Единственное, она осталась только там где нарушают какие-то моменты смешивания паковочных масс то есть она может выскочить если вы нарушаете непосредственно с замешивания. То есть во всех остальных случаях ваш упаковывающий, ну то есть опоки они должны себя вести очень стабильно только в этом. Я тут добавлю как раз по поводу того, что самоустранилось. Да, на самом деле вопрос по рвущим опокам намного меньше. Я думаю, и производители огнеупоров додумались сделать понадежнее какое-то направление. Да? И полимер поменялся, все не стоит на месте, все улучшается, и все доводится до ума. Почему я скажу, что 3D-печать молодая, да, молодое направление, и нужно искать ре решения Как раз то, что Артем сказал, что где-то нарушали, где-то не знали, как использовать, потому что пока только начиналось это все. Вот. Сейчас я думаю, на это ответить. Далее, я слышал о том, что в форме третьем, я как понял, можно э, протирать все ваночки из-за спирте, А во втором форме нет. А на самом деле, э, все, что из оранжевого пластика, нельзя протирать спиртом. То есть, возьмите себе заправил. Черный пластик, он надежный, вот, но тоже я бы не рекомендовал протирать. Тефлоновую пленку можно протирать спиртом смело снизу. Естественно, в полимер, чтобы не попадал спирт, потому что он его разъедает. Во форме втором в ванночке нельзя протирать спирт ни в коем случае, потому что они потрескаются. Вот. А, так, и а, вопрос последний у нас получается. Есть модель принтера а, с возможностью печати. А Нет, еще появляется. Есть а, модель принтера с возможностью печати под пресс, Литье. времянки, индивидуальные ложки, хирургические шаблоны модели форм 3b принтер сейчас который выходит он ориентирован как раз на печати временных коронок от бега у них выходит сейчас новый материал то есть форм лапс сотрудничает с бегом, а бега бега это один из крутых материалов и до да, временные коронки будут возможно печатать на форм 3b или на последних поставках форм 3 которого вот как у меня стоит то есть если вы интересуетесь печатью которая даст вам возможность печатать временные коронки из хорошего полимера и не заморачиваться вообще с печатью ни о чем. То есть в комплексе поставили на печать, нажали кнопку, вытащили, обработали, отполировали, отправили врачу или сразу в рот поставили пациенту. То есть то это форм а, 3B или последней модели for, for, форм 3, которая там будет. Заляпаны, просто протереть желательно не спиртосодержащим, это я как понял про ваночки э не спиртосодержащим чистящим средством. Но если по тефлону снизу водите, то можно и спиртом протереть, ну или ее очищалушкой для стекол. Вопросы э у нас закончились. Э значит, э у нас э получается... Давайте перейдем в чат. Э Ребят, я сейчас прочитаю чатик быстренько, вдруг что-то появилось после промывки. Сушить после промывки минут 10. Какую упаковочную массу использовать? Ну, если даже не брать рекламу, то есть не будем ее расценивать, это Гелвест А6 ПК. То есть ПК у них маркировка поиски керамик то есть именно ее. Но ну, она ведет себя прям стабильно, и многие, кстати, беговская упаковка себя ведет очень, очень достойно. Yeti, ну, как бы, сейчас, мне кажется, вообще упаковочных масс, как таких некачественных, их, в принципе, нет. То есть, с какой вам удобнее работать. Но шесть ПК, то есть, я могу гарантировать, наверное, что там будет все хорошо, однозначно. От себя добавлю еще, что Bradent, по-моему, сейчас, ну, не сейчас, уже где-то чуть ли не год назад выпустил упаковку именно для напечатанных э, полимеров то есть, которые жестче вот. по-моему это Бреден был и э, они именно говорили про каста был вакс то есть играли на рвущихся опоках Но, на самом деле там не всегда было в жесткости как оказалось огнеупора Ну тогда э, будем заканчивать спасибо вам большое ребята когда появится смола для подверения ну Будем ждать летом из-за карантина. Э, Все-таки, к сожалению, у нас э, неизвестно, что будет происходить. Вот. Поэтому э, спасибо вам большое, что спасибо. к нам э, пришли на огонек, скажем так. Очень приятно, что испытываете внимание к 3D-печати и вообще к сфере стоматологической. Все вопросы можете задать мне на фейсбуке. Иванайго3дин я там э, записан, либо э, уже э, обращаться именно э, в, э, к нам в iGo3D как раз по адресу или по номеру телефона. Вот. Так что э, милости просим, как говорится. Карантин спадет, я надеюсь, то, что вы сможете к нам приходить уже в офис, и вместе с нами пробовать, щупать, смотреть, что принтер может, как работать с приложением. Я буду всегда рад пригласить вас к нам в шоу-рум, чтобы, чтобы рассказать поподробнее уже предметно. В общем, всем спасибо, всем пока. пока, до свидания.